Добрый день! Мы будем с вами говорить о вере, потому что верующий человек – это другой человек, человек, который отличается по своему образу мышления, по своей жизни, по своим поступкам от людей, которые не верят, что есть Бог, что Он сегодня здесь на земле Духом Святым. И вот о том, с чем сталкивается вера, что и является верой, потому что у веры есть такая особенность – побеждать. Что же побеждает наша вера? Мы поговорим, потому что это три вещи, с которыми сталкивается вера. Три вещи, которые она должна обязательно победить, иначе это не вера, иначе она перестает, перестает давать человеку силу. Вера, она сталкивается с тем, Видимым, с той видимой картинкой, которую мы привыкли, которую мы видим и которую человек знает. Вот. И когда он начинает верить Слову Божьему, он сталкивается с разницей он сталкивается с несоответствием, он сталкивается с тем, кому же мне верить, тому, что видят мои глаза или тому, что говорит Бог. Второе, с чем сталкивается верующий человек, это с непринятием некоторых людей его веры. Это вторая проблема. И даже те люди, которые раньше разделяли его убеждения, его жизненные взгляды, перестают его понимать. И последнее, с чем сталкивается, человек со своими способностями, потому что человек, который начинает верить, он должен верить выше своей головы, он должен доверять кому-то в том, что, что во что он верит. И вот эти три вещи, они являются теми составляющими, той борьбой, тем смыслом веры, то есть победы, которая, которая необходима человеку. Мы поговорим о трех вещах отдельно и начнем с того, что вера, она в первую очередь должна открыть человеку, что, что такое Слово Божье. Потому что Слово Божье, когда приходит в жизнь человека, оно сразу же показывает на то, что все неправильно, все не так, как видит это Бог и как так хочет, чтобы, чтобы, чтобы было в нашей жизни. И вот в этот момент человеку надо покориться этому Слову. Но если человек не поверит, что это Слово Божье, Слово Евангелия, то Слово, которое Бог говорит, оно больше видимого, если человек не поверит, что это Слово имеет власть над видимым, если человек не поверит в то, что... Если Бог сказал, то то, что я вижу, то, к чему я привык, оно покорится и изменится, и будет так, как Бог сказал. Человек не сможет долго пронести свою веру, сохранить ее, а тем более достичь цели своей веры, тех изменений, которые он ожидает от Бога. Поэтому важно понимать вот это первое сражение, с которым мы сталкиваемся. Мы все поверили Слову Божьему. Мы поверили в то, что Бог сказал через Господа Иисуса Христа. И мы должны также верить, что Он больше всего, что мы видим, больше. И как Петр идти по воде, как Петр не смотреть – на себя, как Петр верит, что это Слово Божье, оно покорит, оно изменит, оно сделает другим то, что я сегодня вижу. Поэтому первое сражение веры – это победить то, что я вижу. Это поверить Слову Божьему настолько, чтобы это, видимо, не остановило. Это поверить, что это Слово Божье, оно больше того, что я вижу, и что оно может изменить, а иногда даже сделать совершенно новое, совершенно другое или то, чего не было, и я увижу это физическими глазами. Мы должны понимать, что вера без сражения, она не является верой. То есть надо что-то верой побеждать, что-то прилагая усилия, прилагая усилия да, своей верой чего-то достигать. Так вот, верой надо достигать того, чтобы Слово Божье, оно стало реальностью нашей жизни. Чтобы Слово Божье, оно покорило все, что сегодня мои глаза видят. Чтобы Слово Божье, оно покорило все, к чему я привык. И эта вера, она действительно покажет Бога явно, что Бог есть, что Он с нами сегодня на этой земле, и что Он Духом Святым сегодня лично в вашей жизни. Благословляю вас.